Мария Владимировна, мы вас приветствуем. Мы практически каждый час беседуем в эфире с нашими послами в разных европейских странах. Что они рассказывают, то, что там происходит, конечно, мало поддается разумному объяснению, что и на посольство совершаются нападения, права российских граждан притесняют по национальному просто признаку уже. Подскажите, пожалуйста, вот, наверное, и людям самим, что можно сделать в этой ситуации, и возможно ли в дальнейшем как-то добиться справедливости? Вы знаете, наши послы действительно сейчас на передовой, можно так сказать, дипломатической. А... Алло. Да, мы слушаем вас. Да, они а, практически на передовой, поэтому а, дипломатической, ну, на самом деле уже а, борьбы, наверное, хотя я не уверена, что в слову дипломатии должно соотноситься борьба, но мы живем в таком мире. А, по поводу того, что сейчас происходит именно в международных отношениях, то происходит, я бы назвала это, разрушение коллективным западом всех существовавших ранее международно-правовых основ сложившегося миропорядка. Та, те экономические меры, которые сейчас были предприняты, те инфраструктурные меры, которые не являются экономическими, а являются именно способом блокировки инфраструктуры нашей страны, а соответственно не только нашей страны, это меры безусловно воздействия. Они не имеют с собой ни правовой почвы. На самом деле они не связаны, как только что говорил представитель президента нашей страны, пресс-секретарь Дмитрий Песков, они не связаны с текущей ситуацией. Это продолжение того курса, который Запад вел в отношении нашей страны. Далее, они находятся все вне каких-то правовых норм и правил. Они рушат то, что создавалось послевоенными поколениями на протяжении десятилетий. Работало и было призвано обеспечивать международную стабильность и решение вопросов и проблем путем права, путем согласия, соглашения и так далее. Они отказали нашей стране гарантии безопасности, о чем мы их не просто им предлагали это сделать, а просили. Это было, это было приглашение к совместной работе. Это было предложение совместной работы. Это была просьба об учете наших интересов, а затем и требования. Эта работа была ими просто сначала проигнорирована, а потом заблокирована. Но нужно им, в первую очередь, конечно, все это делается с подачи Вашингтона, Лондона и от, соответственно, всех стран-членов НАТО как организации, они должны давать себе отчет, что те меры воздействия, которые они сейчас применили к нашей стране, не только незаконны, не только аморальны, не только, в принципе, не отвечают тем высоким целям, которые много лет провозглашал западный мир, но они абсолютным бумерангом, ответят и ударят, и уже ударяют по их собственным странам. Не только в виде наших контрмер, многие из которых еще даже не вырабатывались, а просто потому, что мир взаимосвязан, экономика глобализирована, и наша общая совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится вот такой абсолютно дикий удар от других частей света. В первую очередь, еще раз говорю, это Евроатлантик. Поэтому уже сейчас колоссальный урон наносится их финансовым системам, их экономикам, их энергетической безопасности. Но пусть они помнят, этот удар нанесла не Россия. Россия много лет пыталась вернуть их в лоны международного права. Россия 8 лет демонстрировала стремление завершить кровавую бойню на своей границе через диалог, право и дипломатию. Это они начали процесс уничтожения собственных экономик. И граждане их стран, которые сейчас на собственной жизни, на собственном бизнесе ощущают это, должны отдавать себе отчет, что это делают их руководство, руководство этих стран. И списать на что-либо другое у них это не получится. Люди не слепые, люди все прекрасно понимают, они читают материалы, они задают эти вопросы, они не получают ответа. Единственное, что они слышат, это вот эту ложь, которая несется с брифингов Белого дома Госдепартамента, с трибун в Брюсселе и Лондоне, но это все уже не воспринимается. Они знают, почему у них такие цены на энергоресурсы. Они знают, что происходит в их различных секторах экономики. И они понимают, что их руководители, делая выбор в эту пользу, запустили в их собственных странах соответствующие процессы. Они должны отдавать себе в этом отчет. Еще раз хотела бы сказать, еще ответных мер Россия не вводила. Мария Владимировна, у нас просто пропал видеосигнал с вами. Вы, наверное, случайно отключили камеру. Я прошу прощения. Но вот сейчас, если вот вернуться к тому, в какой ситуации оказались люди, какие советы можно дать тем, кто остался в Европе, кто не может вылететь домой? Вот сегодня стоит ли это делать самостоятельно или через третьи страны? Или лучше предварительно? У нас вот. занимается Минтранс и Ростуризм. Mm -hmm. Я думаю, что каждый на своем месте должен, собственно говоря, комментировать свой круг вопросов. Поэтому, что касается организованных туристов, они на связи с Ростуризмом, что касается перерегистрации на рейсы и так далее, это делается по линии Росавиации и Минтранспорта. Мария Владимировна, если ли у вас сейчас понимание... Я, хочу, я хотела бы так да. также сказать, что наше посольство находится под невиданной кибератакой. Атакуются телефоны, это делается все а, вот этими самыми а, информационными террористами с Украины. Это делалось много лет. Мы пытались привлечь к этому внимание по соответствующим каналам. Мы ставили этот вопрос в том числе и международных площадках. Это угрозы, которые начали поступать не неделю назад. Это много лет длится. Это угрозы, которые получают по телефону, я имею в виду наше посольство. Сейчас работа, в принципе, блокирована, но также нужно понимать, что занимаясь блокированием работы наших посольств, наших посредств, они наносят урон и ущерб, опять же, гражданским лицам, которым требуется помощь, требуется координация, они не могут ее получить, потому что отключается связь, потому что начинаются атаки Ботов, а иногда и хакеров вы знаете что сейчас активно взламываются в том числе и сайты его и так далее а, атакуются просто порталы интернет порталы, которые становятся невидимыми для внешнего пользования и так далее и так далее. они должны понимать, что разбирачия вот такую информационную, атаку с элементами кибернападения, они действуют, бьют по гражданам, в том числе и собственных стран, которые обращаются в наше посольство в связи с транзитом, в связи с необходимостью оформления документов, перерегистрации на рейсы и многое другое. Вашингтон, Лондон и Брюссель должны это понимать. Мария Владимировна, вот интернет сейчас заполнен просто, переполнен даже фейками, в том числе о действиях наших вооруженных сил. Как, на ваш взгляд, можно противостоять вот такой агрессивной информационной войне? Ну, только одним способом читать источники проверенные, которые представляют собой традиционные СМИ или их зеркальное отражение в социальных сетях. Только если речь идет о традиционном СМИ, у которых есть редакция, соответствующий корпус, штаб-квартира и так далее, чьи журналисты должны работать профессионально с точки зрения профессиональной журналистской этики, только так и оттуда можно черпать информацию. Это не значит, что информация может быть только из одного источника, источники могут быть разные, но они должны быть проверенные. И это должны быть журналисты. Не материалы журналистов, опять же, в соцсетях, за которые они не несут никакой ответственности, а на платформах средств массовой информации. И, опять же, Сайты, либо традиционные источники, либо их а, реплики в социальных сетях. Все остальное это колоссальный поток фейков от самых настоящих. То, с чем мир пытался бороться, но так и не смог. Сейчас это все заполняет и заполняет наше информационное пространство. Да, вот мы только что как раз показывали. Я, более того хочу сказать, что за этим за всем стоят настоящие спецслужбы, не какие-то там придуманные, не просто оторванные от э, инфраструктуры э, хакеры, индивидуалы. Это колоссальное противостояние, которое, безусловно, э, руководствуется и э, дирижируется из Брюсселя. Это, безусловно, инфраструктура НАТО, которая задействована. Как вы понимаете, я просто объясню э, на конкретном примере. В основном все идет со ссылкой на граждан Украины, которые распространяют эти материалы и пишут и так далее. Ну, вы просто понимаете, что происходит сейчас там, в том числе, и вы прекрасно понимаете, что последнее, что будут делать сейчас обыватели граждане Украины, это э, снимать и э, редактировать, и монтировать какие-то специальные ролики, накладывать на, на них какие-то спецэффекты и распространять это всюду и везде. Это сделано профессионально. Это сделано с учетом понимания восприятия населения. Это делается слаженно в огромных масштабах и распространяется по всему миру. Основная точка — это, конечно, НАТО, но сопряженные с этим страны, члены НАТО, также активно этим пользуются. То же самое связано с... Телефонному просто терроризмом в прямом смысле слова по-другому не назовешь и многими другими вещами рассылками включенной в соцсети скрытой рекламы потом которая раскрывается мы все прекрасно знаем это мы это не первый раз проходили сейчас просто идет наступление оно шло несколько месяцев видимо к этому ко всему Наши западные партнеры готовились не один год, собственно говоря, теперь не скрывают. Кстати, они перестали скрывать истинность своих целей, а именно э, желание э, доминировать экономически, свести нашу экономику на нет. Они просто об этом сказали открыто. Опять же. Первый раз мы об этом слышим, или, может быть, мы этого не знали, мы понимали это, мы понимали, к чему идет. Но раньше они пытались скрыть свои истинные планы за какими-то формулировками о возможном сотрудничестве, если и дальше шли условия, о необходимости России выполнять, и опять же, шли условия. Мы прекрасно понимали, что какие бы условия ни были выполнены, все равно задачи они не изменят. Об этом сейчас сказал глава МИД Британии Ли Об этом сегодня сказал министр финансовой экономики Франции. Об этом говорили министры Германии и многих других стран. Разрушение нашей отечественной экономики. Не надо себя тешить иллюзией, что этот план возник у них всего как три дня. Этот план, который они навязывали нашей стране, нашему народу, это их выбор, это не наш выбор, и мы не дадим этому свершиться. Мария Владимировна, есть ли сейчас понимание, какова перспектива переговоров с Украиной? Вот около полчаса назад глава Мида этой страны заявил, что Киев не поедет на переговоры, если Москва будет выдвигать ультиматумы. Это я цитирую. Ну, я хотела бы подчеркнуть, что Россия всегда выступала за переговорный процесс. Это наша традиционная позиция, которая применима в данном случае также и к ситуации вокруг Украины. И мы об этом говорили неоднократно. Что касается фейков, то, о чем вы говорили, я хотела бы сказать, что, конечно, все это делается руками соответствующей инфраструктуры НАТО. Но дело в том, что режиссируется это с точки зрения подачи и вбросов, увы и к сожалению, через официальные структуры, в том числе ЕС. Сегодняшний пример. Вот, пожалуйста, выходит Барель и говорит о том, что они не запрещали как Евросоюз пролету борта делегации России во главе с министром иностранных дел нашей страны Сергеем Лавровым на мероприятие в Женеве Организации Объединенных Наций. Я хотела бы привести конкретный факт. Дело в том, что за эти дни были запрошены пролетные документы, было разработано несколько маршрутов. Для того, чтобы наш самолет смог попасть в Женеву, я имею в виду российский самолет, а, был, получен отказ, был получен отказ от Польши и Эстонии по нескольким маршрутам. Они просто заблокировали возможность вылета самолета и пролета над их странами, хотя, еще раз говорю, маршрут был не один. Ссылались они при этом естественно на санкции, введенные Евросоюзом. При этом Борель говорит, что Евросоюз к этому не имеет никакого отношения и не перешел э, на соответствующий уровень, как там было хитро выражено, что до такого Евросоюз еще не дошел. Дело в том, что это очень показательная история с точки зрения вообще менталитета наших западных партнеров. Дело в том, что Буквально несколько месяцев назад, когда Россия подняла уже в принципиальном плане вопрос о гарантиях безопасности, Сергей Лавров отправил письма странам, в том числе и странам, которые входят в Евросоюз, не только им, но и им в том числе, в их национальном качестве. С вопросом относительно их приверженности, неделимости, безопасности Вместо того, чтобы получить ответы от партнеров, опять же, в их национальном качестве, в котором бы каждая сторона подтвердила бы вот эту самую неделимость безопасности и таким образом так или иначе обозначила свою позицию по гарантиям безопасности нашей страны, вместо этого пришел ответ Барреля и Столтенберга, то есть руководитель ЕС, ну, представителя по внешней политике и генсекретаря НАТО. Они отвечали за все страны. Всего два ответа было на письмо, которое было адресовано не им. Писали не в ЕС и не в НАТО, а ответили коллективно на основе, как было сказано, мнения большинства. То есть и спрашивали-то не всех. Кого спрашивали, тоже непонятно. И вот какая интересная картина. То есть когда мы писали и обращались в национальном качестве к странам, вместо них отвечали евроструктура и евроатлантические военные блоки. Когда... Мы оперируем к ним, они говорят о том, что на самом деле это не их мнение, а мнение стран. И если страны предпринимают какие-то шаги, страны их члены, то нужно опираться на их национальное мнение. То есть вот это двуличие, то, что они раньше называли некой двусмысленностью, неопределенностью, от которой не хотели отходить, потому что говорили, что она им выгодно, что это вообще очень удобная позиция. Они называли ее конструктивной двусмысленностью. На самом деле это была многолетняя ложь, обман и желание просто продавить свои интересы под вывеской высоких лозунгов и заявлений. Во что это сегодня вылилось, вот эта лживая позиция Запада, я думаю, видит весь мир. Не надо делать вид, что они к ней не причастны. Это их прямая ответственность, это результат их нежелания взглянуть на проблемы таким образом, каким они представлены в реальности. Мария Владимировна, мы благодарим вас за ваше время. Если позволите, я закончу наш разговор вашей же цитатой, то есть вашим ответом на то, что заявил сегодня министр экономики и финансов Франции, что Европейский Союз намерен начать тотальную экономическую войну против России. Мы это уже поняли еще до создания Евросоюза лет 800 назад. Да. Я сегодня, я постараюсь это сделать сегодня. Я хотела бы точно так же привести высказывание британского министра иностранных дел, Лиз Трас, которая тоже пообещала разрушение нашей экономики, я тоже приведу очень интересный исторический документ, которому очень много лет на тему того, как Англия пыталась и делала все для этого, чтобы разрушить нашу страну изнутри. Это было очень много лет назад, несколько сотен лет назад. Не удалось, не удастся и сейчас. Очень ждем этот документ. Мария Владимировна, спасибо. Благодарим вас. Только что побеседовали вы в прямом эфире с официальным представителем внешнеполитического ведомства Российской Федерации Марии Захаровой.